Чувак! Чё? А ты что в маске крик-то? А что нельзя? Да, не как-то. хотел-то? Могу гулять. Ты что мы дома постоянно сидим? Ты погоду видел? Нет, я ж дома постоянно сижу. Ща погоди. Смотри. Минус пятьдесят. Ни хрен на себя. Ага. Жоп в такую погоду издол ходить. Ну да, точно.